Вертикальные углы равны. Докажем, например, что на рисунке равны углы 1 и 3. Эти углы являются смежными для угла 2. Каждый из них дополняет до 180 градусов угол 2. А это значит, что углы 1 и 3 равны.